что не подпишитесь после такого на мой канал и лайк даже не поставите? есть один рецепт салата который я очень давно хочу приготовить можно ли его готовить на новый год нужно подсмотрел я его вот в этой кулинарной книге и называется он гнездо глухаря хотя я сильно сомневаюсь что это оригинальное его название но Название птицы в названии можно использовать в зависимости от размера приготовленного салата. Состав. куриное филе, куриные яйца, перепелиные яйца, сыр, грибы, картофель, майонез и огурцы. Еще понадобится зелень и лук. Состав отличный. Салат получается очень питательным и очень красивым. Нарезать вареное куриное филе. Филе рекомендую сварить правильно. Добавить душистый перец, лавровый лист, морковь. Я добавил сухую от моих специальных друзей. Посолить ароматной адыгейской солью. И я даже добавил половину луковицы. Огурцы нарезать. Яйца куриные измельчить. Я их даже немножко вкрутую не доварил. Чтобы они такую вязкость салату придали. Сыр. А теперь грибы. Грибы нужно предварительно поджарить. На сухую, хорошо разогретую сковородку высыпаем грибы и добавляем буквально полстакана кипятка. Накрываем крышкой и в течение буквально 5 минут грибы очень быстро выдавят из себя лишнюю влагу. Буквально через 5 минут берем и сливаем воду через дуршлаг. В сковородку обратно, масло наливаем. и начинаем жарить грибы уже можно вместе с луком вот таким образом вы ускоряете процесс обжаривания грибов грибочки зарумянили чтобы Меньше масла попадало в салат, я пропущу их через дуршлаг. Не забываем, что салат нужно подсолить. Причем так хорошо подсолить, потому что тут и курочка чуть-чуть слегка подсолена, и грибочки несоленые. Так что рассчитывайте. Так, зелень. Это чуть позже. Сейчас майонез. Заправим его майонезом. И перемешиваем. М -м! получается интересно. Теперь смотрите, будем формировать гнездо, чтобы это было делать удобнее я возьму подходящую для этого тару и переложу сюда салат, причем нужно уплотнить максимально уплотнить Что-то начинает вырисовываться. Теперь на помощь мне придет посуда моих керамических друзей. Очень люблю эту посуду. Будем делать как с пловом. надо было немножко передержать ну Форма у меня получилась, то что надо. Сверху надо сделать такую, как вмятинку, выемку. Теперь картошка, жареная, можно сказать, во фритюре, порезанная соломкой. Это, наверное, самый сложный процесс, который был для меня в этом салате, потому что нет ни фритюрницы, не специальной такой нарезки чтобы это было можно было делать быстрее делал все ножом вы тоже можете это сделать обкладываем картошечкой вокруг знаете это первое птичье гнездо которое я свил в своей жизни мне бы терпение птиц Получается симпатично последний штрих все это надо сделать максимально реалистично Вот такой вот красивый салат под названием гнездо глухаря В моем случае это гнездо перепелки можно приготовить и поставить на новый год он вам кстати и гарнир заменит очень хорошо очень питательный очень сытный класс ну, что не подпишитесь после такого на мой канал и лайк даже не поставите